Привет, мальчишки и девчонки. У нас сегодня очередной босс из мира Финал Фэнтези. И имя ему Airbuster. Переводчик от известной компании Google отказался переводить дословно. Поэтому получился воздушная попойка. После сканирования мы узнаем, что он имеет огромный запас здоровья. 32 848 жизней. Боится это консервная банка молнии, Lightning, А самое важное, что победить мы его должны за 21 минуту 30 секунд. Итак, переходим к способностям этого босса. Big Бандер. Выбрасывает бомбу на выбранную цель. Зона поражения обширно. Танк Бастер. Выстрел из груди гигантским лазером. Одиночный выстрел из основания по одному персонажу. Накапливает заряд электричества, чтобы сильно ударить током. Ограниченное поле поражения. Разбрасывает большое количество электрических бомб. Держитесь подальше от них. Отсоединяет правую и левую руку. Мерч. Присоединяет руки назад. Хаотический запуск лазерных лучей по выбранной цели. Выстреливает семью с электричества. Проводит замечательную серию ударов. Стреляет из всех пальцев лазерами по выбранной цели. Очередь из пушек. Вперед по выбранной цели. Итак, рекомендация к бою. Бой будет поделен на три этапа. Первый этап. Клауд будет отрезан от команды. Поле боя линейное, и куда-то отбежать или отпрыгнуть не получится. На первом этапе применяется старый добрый держеский способ ведения боя бьем на пролом. Проводите тихо и клаудом тяжелые физические атаки, баррет как дальние поддержки в виде магии грома и либо из пушки. На втором этапе во время накачки для гигантского лазера убегайте на боковые дорожки. Это вертикальная атака. Она не поразит вас ни с одной стороны этих дорожек. Левая и правая рука аэрбастера отделяются от тела и атакуют вас самостоятельно. Атаки от них происходят с двух сторон. Опять же, спрятаться, отбежать или отпрыгнуть не получится. Классический бой. Кто больше успеет нанести повреждения? Сконцентрируйте свои атаки на руках. После непродолжительного махача, стандартных атак в перемешку с магией, руки вернутся к основной части тела. В третьем финальном этапе Айрбастер будет в воздухе в недостигаемости для атак Клауда и Тифа. Лучше используйте Барреты и его дальние атаки в перемешку с магией. А когда Айрбастер будет приближаться, наносите тяжелый урон ближним бою. Сильные атаки Клауда и Тифа вам в помощь. Босс совершенно несложный как и все поделки от корпорации Шинра. Немного терпения, лечения и куча магии в симбиозе с классическими тяжелыми атаками оружием, и босс будет повержен. А у меня на этом все. Играйте в игры, изучайте вселенную и не болейте. Пока-пока. Если я вдруг что-то упустил, обязательно напишите об этом в комментариях. This ain't the end of the line for you or me. Claire!